Вы знаете что в воздухе всегда присутствует водяной пар. Содержание водяного пара в воздухе, характеризует его влажность. Абсолютной влажностью воздуха называют массу водяного пара, содержащегося в одном кубическом метре воздуха или плотность водяного пара содержащегося в воздухе. Зная абсолютную влажность воздуха, нельзя сказать сухой это воздух или влажный, насколько содержащийся в нем пар близок к насыщению. Для того чтобы судить о степени влажности воздуха вводят величину называемую относительной влажностью. Относительной влажностью воздуха, Φ называют величину равную отношению плотности водяного пара содержащегося в воздухе к плотности насыщенного водяного пара при этой температуре. Обычно относительную влажность выражают в процентах.